Всем Здорово! И я сегодня буду немного тихо говорить, просто по той причине, что я еще болею, но Изик включил подкрутку и очень сильно хотел открыть кейсы, но решил это сделать на видос. В общем, немного здесь уже подкрывал и где-то со 100 рублей, кстати, всем спасибо, Это пополняет благодаря промикам, потому что на Изик я вообще не закидываю денег, ну а чисто беру с ревки. и за это всем огромное спасибо. То есть, если раньше надо было хотя бы 100 рублей закинуть, то сейчас все сревки, есть у вас промики, вы все это видите на 40, на 35 процентов, можете брать, а сразу с не реклама, ссылок не будет, ну вот если открывать на изике, можете мои промики использовать, очень круто, очень приятно, спасибо. Ну что, будем пробовать? Сразу забегая вперед скажу, что сайт говно, ни в коем случае не советую открывать, но у меня тут 7 тысяч лежит. Очень сейчас большие проблемы с голосом, наверное это слышно даже. И самый мем, что заболел я в свой день рождения. В принципе этот ролик записывается в этот же день. В общем, 10 изи тайных, пробуем. Ой, как громко, как тут звук выключается, я даже забыл. Думал, что болеть буду больше, и типа, кстати, МК, МК, уху! Так, а сколько это? Это 9000 Вообще классно. М-ка за 2 кровь в за 4 и коллаж за почти 3. Нормально. На балансе 12 тысяч рублей. Думал, что не скоро буду вообще записывать ролики. Просто по той причине, что у меня корона И я думал, это все будет дольше. На самом деле, температура и кашли, и горло. И, и очень много таких вот вытекающих отсюда моментов. Поэтому... Блин, черный глянец. Поэтому думал, что ролики буду не скоро записывать. А, они все, 5000 стоят. Ну, окей, наши мы пока оставим. 70 тысяч на балике. Слушай, давай мне повезет откроем. Я вчера вечером... Если дроп начал выдавать, и я такой... надо записать ролик. Ну вот вопрос в том, как будет сыпать, потому что пока что не особо. Но глок может, в принципе, стоить. 13 тысяч. А подожди. А, не, не 13. 1300. Блин. Ну что-то как-то совсем не очень. Давай пробуем 4 кейса. Блин, ну если всего один нож будет, ну это прям будет очень не очень. Нет, смотри, МК. Поток информации. Так, мне выпадал М -ка как-то за 30 тысяч. Десятка, нормально, 11 тысяч рублей есть Опять же двенашка, давай пробуем 10 кейсов, мне повезет, что выпало Мне повезло и мне что-то выпало, посмотрим Блин, вот от Изика подарки на день рождения получать Вообще классно, так, калаш Ну калаш, я так понимаю, дофига стоит 6 тысяч, ну главное, что мы купились Тут неон-нуар за косарь, вообще отлично Нет, ну вы сейчас просто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 to 12к, ну, давай ножевой кейс Изи нож, 10 штук, поехали Блин, тут, но ну, почему-то вот изи ножи Без полиров, то есть обычно Вот здесь вот нож вылетает, если он тебе выпал, но здесь что-то как-то А, ну потому что здесь вообще без ножей ну, Я понял, прям без шансов. Давай попробуем изи тайны, может, открыть А там что-то выпало, там что-то дробнулось красное Ну слава богу, потому что не хочется уходить в минуса А, юсп, бля, я думал принц Я просто смотрю, я думал принц 1300, блин, но 13 тысяч Получается, Калаш за 11, но я от не хочу Вводить, потому что так же, как была сэмка, я за Открыл по итогу, продал в стиме Купил кучу ножей и потом эти ножи На теме сливал, у меня 17 тысяч на балансе Потому что, ну, типа, такие скины Тайные, очень сложно продать За большую стоимость Именно на Тейм, потому что автоскупа нет. Блин, а чё? Ничего больше не падает. 12 тысяч, ничего не дропается. Давай пробуем еще 5 из ножей. Хочется все-таки ножиками вывести потому что, ну, то, опять же, их потом из продавать. Так, либо кому-то лазимов, либо мне нож дропнулся. Да, нож, еще один черный глянец. Сегодня просто дропы из черных глянцев. 6 тысяч. Нормально, и того у нас уже 11 11 в инвентаре и 9 на балансе. То есть 20 в принципе, есть. Давай попробуем, мне повезет. Блин, вот когда включают подкрут, мне повезло. Там что-то выпало. Я чисто хожу по этим. По изи тайному, по изи -ножу и по повезет не он нуар не он нуар хладнокровный Нуар дорогой хладнокровный дорогой блин он стоит типа ну 6000 то есть мы в принципе получили там нож еще один кайф у меня 4000 на балике еще нож выпал я не могу сейчас громко кричать поэтому вы это все а, не услышите наваха блин ну в любом случае нож это скорее всего не окуп ну это 0 окей тем не менее на вывод у нас уже в районе ну где-то 1015, в принципе есть и 5000 на балике попробуем изитай на 10 штук но что-то мне кажется что больше ничего дропаться не будет вот я почему-то в этом Вообще уверен, максимально Но обычно после такого, ну, аквамаринка, огненный элементаль Ну да, он больше не будет выдавать Окей, 7 тысяч, блин, ну изик радует Давай попробуем еще 10, мне повезет Я все-таки надеюсь на д... Ой, еще один нож Вообще классно, вообще классно И повторюсь, что это все со 100 рублей Я вот в открытую говорю, ребят, поток информации, блин, дорогой Я не, немного... Подожди, 14 тысяч А, хладнокровный, не, окей я нож оставлю. Все остальное продадим. мне. давай, давай делать контент сегодня. У нас уже есть, получается. Это подожди, это может подарок на день рождения от Изика. Что-то мне реально так кажется. Смотри, у нас в общем, если посчитать, у нас 4 ножа, 20 тысяч. Плюс у нас 30 тысяч. Может, еще нож. Еще нож. Вообще прекрасно, бля, ребята. Очень-очень хорошо. Очень хорошо. Вот это подгончик от Изика. Так, окей. Вороненная сталь. Но опять же, 9 тысяч, но тем не менее, на балансе остается 6 кусков. Блин! Но это, это, бля, это со 100 рублей Я вам все показывал, даже с каких кейсов выпало Очень, конечно, весело еще, когда говорят Какая реклама? Так, там опять что-то выпало По-моему, еще один нож очередной Да и вот, весело, когда говорят реклама, типа, я говорю, сайт кал, мне подкручивают Ребят, такую рекламу вообще никто брать не будет Там нож выпал Блин, 6 тысяч Это прям сок, но... Так, подожди, стой 6 тысяч плюс, а что тут еще дорогого? Я просто немного не вкуриваю Ну, типа, 11 кусков А, ну хорошо, не он, но... Чего? А, мне показалось, с него нуар за 10 тысяч, я такой, чё, блин, ну окей А во всяком случае, у нас э, 5 кусков Плюс у нас, сколько ножей у нас в общем уже получается Бля, столько ножей, что ну, это просто кайф Так давно не открывал на изике, честно говоря Не так дропается? Так, 11 тысяч, 16 тысяч, 22 тысячи, 30, 35 кусков, плюс 5 на балансе, это почти 40 тысяч Блин, давай попробуем тайное Или что, или, или давай, короче, 3 изи ножа, даже 5 изи ножей откроем может еще нож выпадет Бля, ну, сомневаюсь, что он будет выдавать на 35 тысяч Ну, типа, маловероятно, но хотелось бы Ну, нет, здесь без ножей, я понял 3000 остается Попробуем изи тайны, может реально еще повезет Ну вот, я уверен, что больше не будет сыпать Я потому что знаю, как работает подкрутка на языке И вот я сейчас максимально сомневаюсь, что императрица Но он может стоить бабок, да? А, 2000, потратили, ну, в принципе, в плюс ушли Надо радоваться Блин, классно, я очень счастлив Реально, когда открываешь на языке, это всегда э, хорошее настроение Потому что ну, дропается вообще офигенно Ну и вот, э, возвращаясь к предыдущ Разговор, ребят, такую рекламу никто не будет заказывать, где а, человек в открытую говорит, блин, это подкрутка, сайт говнища, не советую тут открывать. То есть, такое никто не будет заказывать. Вот если вы говорите, что рекламу, блин, я говорю, ребят, ну не подкручивать, типа. О, северный лес, кстати, выпал. Хочется перчатки. Но же это хорошо, но хочется перчи. все-таки верю я в то, что не дропнутся. Блин, ну... ну, да, без перчаток. Короче, по итогу 37 тысяч рублей. Мы это все дело кашевыводим, Че еще с ним делать? Так, вывести Вывести, вывести, вывести, сейчас ждем Пока придет, по итогу раз, два, три Четыре, пять, шесть, шесть ножей, почему-то вот эти Не уводятся, шесть ножей, и в Steam они, наверное Будут стоить еще дороже, У тебя пять предметов Выводится, вот этот нож, все, найс Ну, вообще шикардос, уточняем статус покупки Ждем, ну, теперь осталось реально только ждать 150 рублей, вот интересно А еще что-нибудь выпадет? Не, конечно Хотелось бы, но 570 Бля, он что, еще будет дропать? Да ну Косарь, слушай, а если он еще будет дропать? Вот мне прямо интересно, а если он еще даст скинов Ну, и, и, блин, ну не Да, да перестань Да он че реально еще дает Ну это, конечно, круто Жди, а почему баланс не обновил? Стой, я же продал все Да, я все продал И что? Все, найс, nice, балик обновился Там с балансом какие-то проблемы были Так, открыть фастом, Тысяча Окей, хорошо Тысяча Все, 290 Ну, он начинает просто уже брить и шансов то, что сейчас что-то выпадет, ну, вообще маловероятно 29 э, игровых рублей у нас остается Давай, дигл коронный, похоронный пробуем Ну, все, не, здесь он, он уже 100% сливает Армейку давай Ну, не, здесь вообще без шансов Конечно, попробуем еще, почему нет? Почему бы и нет, но, блин У нас дофига ножей, и, наверное Изик все-таки больше ничего не даст Уже какой-то трейд можно принять с каким-то ножом Хорошо, сейчас будем принимать Да, уже пришли ножички, я так понимаю, что все Давай будем принимать все это дело Так, один, ну это был подарок на день рождения От изидропа, насколько я понимаю Они очень редко в последнее время включают подкрутку Но когда включают, ты выносишь типа по 40 тысяч сайтов И это круто, это, это очень круто Блин, прям на, на, на душе хорошо стало Сколько я в свое время тут денег сливал А сейчас они просто начали что-то ставить Шансы, посмотрим, что по ценам в 7 Не очень интересно, так, папа у нас открыт Так, ну да, тут все стоит дороже 7,5 эти, 11 этот Шесть, девятьсот, и здесь восемь Еще ждем несколько ножей, в общем, можно подводить итоги со стимовскими прайсами но тем временем у нас 370 рублей Я надеюсь, что, может, еще что-нибудь выпадет и выпадает, смотри Семьсот рублей Есть дигл коронный по похорону, и он тоже, по факту, можно сказать, показывает, когда у тебя есть подкрутка То есть он выдает, когда есть шансы Когда их нет, он не выдает Логично, у нас два дигла ночное ограбление Давай один я заберу, я два случайно продал Наверное, самая большая ошибка была Я, я один хотел забрать, я просто случайно натыкнул на кнопку продать Блин, а можно еще один Дигл? Ну, хотелось бы, конечно, еще Дигл. Я бы вывел, я случайно его, реально, я случайно. Или не случайно? Подожди. Хорошо, тысячи. Блин, а можно какое-нибудь крутое тайного стайны? Ста тайное стайного? Логично. Или нет? Ну, блядь, конечно, выдает уже криво. Ну, прям максимально. Что это? 1000 рублей? Хреново. Попробуем так. Там, ну, там что-то красное выпало, почему-то в топ-дропе не отобразилось. А хотелось бы, чтобы дроп отобразился. Ну, блядь, криво. Это, в принципе, особо денег не стоит. По выводу, кстати, у нас э, два ножа, я так понимаю. А да, два ножа еще выводятся. М -м, мы это все дело продадим? 680 рублей. Косарь есть. А, кстати, с, блин, дигл коронного похоронного выдает. Давай тоже попробуем. Даже по-моему, с этого кейса там 670, 310. Ну, видимо, все. Вот реально мне кажется, что все-таки больше ничего сыпать не будет, хотя, хотя опять же 2000. Окей, давай примем пока трейт еще одним ножом. По итогу дождаемся еще одного ножика и на балике опять же 2000. Слушай, а если мы сделаем, ну, типа, вот так, а может быть получится? Может получится какие-то перчи еще вытащить на остаток денег? Но это будет прямо эпично, под конец ролика еще перчатки. Ну, это уже проблематично, конечно, будет сделать. Так, два кейса тайны. С двух тайных кейсов выдаст что-нибудь классное, нет? Так, ну прощальный оскал Ну да, все, ну хотя он бустит меня типа до 2к Опять же, приятно а, Если мы зайдем на другой кейс, золотой кейс Но он стоит... Давай попробуем немного нафармить Чуть-чуть, хотя бы до 2к Бустанет еще раз, мне интересно или нет 230, 450 Так, 20 рублей, понятно Понятно ну, походу нет. Походу все. Так, ну, выводим еще один ножик. Хочется все-таки подвести итоги именно по Steam прайсам Запрещенные 9 рублей. Блин, но ну, я верю в то, что еще перчи выпадут. Ну, типа, ножики есть, круто. Но для полного счастья все-таки нужны еще и перчи. Ну, или может какой-нибудь Дейл, типа принц, что по типу такого. Наверное, он так не выдаст. Но хотелось бы это посмотреть еще, честно. 200 рублей. Блин, ну он, оку он, он окупает. Типа, косарь Можно было, опять же, закалку вывести Не знаю, что Пр Протупил Опять же, смотри, 1500 Ну, давай будем пробовать Давай будем пробовать Два раза сказал Может, реально какой-нибудь АВП азимов выпадет Они как раз, вроде бы, сейчас растут в цене Хамелеон, вот, блин Который нафиг, честно говоря, не нужен Ну, ладно Ножик не уводится Вот то, что ножек не уводится, меня расстраивает Нужно будет запрашивать, видимо, какой-то другой 500 рублей у нас есть Изитайна, давай, фастом Так, МК хорошо Плохо Опять 320 Опять все по кругу Окей, фосфор Хорошо Хорошо Нехорошо Бля, ну это будет бесконечный круговорот Насколько я понимаю, 240 рублей Наверное, это будет бесконечно 330 230 Бля, ну да, здесь уже Открывай, не открывай, купится купиться Без вариков Короче, ждем вывод ножа Тогда. пока посмотрим что у нас в принципе уже вывелось так но ну, считаем 6000 13 500 24 500 31 400, 39 800 и плюс нож ну короче в районе 40 тысяч со 100 рублей но ну, именно с тем ножом который сейчас еще придет круто офигенный из дроп спасибо за возможность записать контент и за поздравления, так понимаю от вас реально кайф и вот вы пишите зачем такое снимаешь типа обычным людям выпадать не будет я об этом говорю напрямую но ребят они дают возможность записать контент типа со 100 рублей до 40 кусков по факту но я это все при вас вывожу, то есть, ну, смех смеха мне подкручивают, и, но ну, я снимаю ролики на канал, типа, это реально крутой контент, админ забыли отключить подкрутку, окей, ждем еще один нож. Так, ребят, ну, по итогу перчатки нож не выводился, я его заменил на перчатки вот такие за 7900, ну, и где-то в районе 45 тысяч мы в общем вывели, всем спасибо за просмотр, ссылочек, ссылочек не будет на язык потому что не реклама, а ни в коем случае тут не открывайте, а, ну, и дроп спасибо за возможность записать контент. Всем спасибо, это был Человек, всем пока.